Приветствую всех с вами Бодрящие Гайды! Налейте чашечку свежесваренного кофе, сядьте поудобнее и погружайтесь в удивительный мир ArcheAge. Сегодня мы с вами поговорим о Старой Крепости, командных сражениях 5 на 5. Чтобы попасть в Старую Крепость, для начала нужно зарегистрироваться у специального NPC который находится в городе Каурнорд, локации Инистра, восточного материка, и в городе Марианхольд, локации Марианхольд, западного материка. После нажатия кнопки регистрации начнется сбор вашей команды. Команды рандомные, то есть случайные и смешанные, формируются из всех подавших заявку с обоих материков. То есть, вы можете быть в одной группе с западниками, будучи восточником. И наоборот, тут есть один секретик, который позволит вам быть в одной группе с теми, с кем договоритесь. Но об этом чуть позже. Если вас интересует именно этот момент, клацните по кнопке в правой части экрана. Итак, после того, как ваша группа сформируется, вас пригласят на поле боя есть три варианта. Согласиться, отказаться или пропустить одну очередь. Соглашаемся и попадаем на поле боя. Что мы видим? Прямоугольная область с двумя колодцами, красным и синим. Сразу запомните, на какой базе, красный или синий, вы появились. К этой команде вы принадлежите. Также мы видим синий-красную полоску с нулевым счетом. Тут будет показываться перевес команды в количестве убитых врагов. Идем дальше по интерфейсу. Вы заметите полоску с десятью новыми скиллами, первый из которых открыт сразу. Остальные скиллы откроются после убийства врагов. То есть, если именно вы добьете врага, и он засчитается именно в вашу копилку, то откроется следующий скилл, повышающий скорость бега на 5 секунд. За третьего врага дадут мгновенное восстановление жизни на вас, нас сопартийца и так далее. Один враг плюс один скилл. Самые забавные и вкусные призвать на поле боя пушку, призвать на поле боя волка или выдать огромный масс последним скиллом, который не просто нанесет очень большой урон, но и разрушит рядом стоящие ящики. так вы появились на базе вашей команды. Постепенно появятся остальные члены вашей группы. Пока ваша группа и группа противников собирается, вы видите надпись «Наблюдатели». Группа кинется автоматически. Члены вашей группы будут иметь синие ники. Если кто-то выйдет из группы, то его ник будет зеленым, даже если он западник, а вы восточник. Враги, соответственно, будут бегать с красными никами, даже если они с одного с вами материка. Не забывайте про языковой барьер. Даже в чате отряда пообщаться вы не сможете, если не знаете языка соседнего материка. Члены вашей команды, как и члены команды врагов, могут быть с 40 до 50 уровня. Убедительная просьба. Не докачались до полтинника, не ходите в старую крепость. Если в группе есть человек младше 50 уровня, вы проиграли. Разве что это бардахил, который будет только дудеть и хилить. Тогда еще есть шанс. Осматриваем ваших сопартийцев. Конечно, ддшнички очень полезны, но больше всего обычно радуются хилам, бардам и танкам со стяжкой. Обычно самого оптимального хила или хилобарда помечают сердечком, а танка крестиком. Если хилов парочка, то сердечком и звездочкой. Крестик остается за танком. По крайней мере, так вы сможете дать понять зарубежным саппортистам, что вы от них хотите: саппорт, танкование или ДИМАК. С группой определились, осматриваемся по сторонам. С базы есть два выхода: сразу к вашему колодцу и на поле боя или сбоку по неприметной лесенке, по коридору сразу наверх. Теперь смотрим на поле боя. Куча ящиков, на которые можно забраться, в которых или за которыми можно спрятаться. Лестники, два балкона и мост между ними. Также обратите внимание на колодцы по краям поля. Каждый колодец сохраняется двумя пушками, которые начнут вас бить, если вы приблизитесь. Еще на поле боя рестается 4 моба. Они не сильные, достаточно быстро убиваются. Если подбежать к трупику, то активируется кнопка по умолчанию F. Если вы первый ее прожмете, то получите баф на плюс 2000 единиц жизни на 3 минуты. Вначале лучше этот баф отдавать танку со стяжкой или хилам. Осмотрелись по сторонам, присмотрелись к саппортицам, раздали метки, разобрали роли. Начинаем. Когда обе команды соберутся, начнется обратный отчет времени и с командой старт откроются решетки. Ваша задача как можно больше раз убить врагов или сломать чужой колодец. Обычно выбирают первый вариант, так очков чести дается больше. На все про все у вас 15 минут. Общее количество убитых вы увидите около полоски в верхней части экрана. Конкретно, кто сколько убил, покажут в итоговой табличке. Если убили вас, лежим несколько секунд и встаем на базе. Учтите, если после стычки у вас мало маны или жизни, просто забегите на базу. Там у вас будет восстанавливаться по 2000 жизни и маны в секунду. Если вы хил, то первым делом вы должны хилить. Сердечки, дар жизни, жертвенный огонь, свет и тьма под магическим щитом гораздо лучше, чем бесполезные клинки смерти среди четырех трупов ваших сопартийцев. Ну, это помогите, типа. Мне тоже надо помочь, я заблудилась. Блин, чуть-чуть не хватило. Был эпик. Тактика РТД дальних демагеров забраться повыше и запулить метеор по стянутым танкам врагам, или расстреливать врагов с мостика. Тактика мили ДД – попытаться набрать неистовство под сердечками хилов, дождаться стяжки танка и ворваться в толпу врагов с дикими ауешками, ну или в инвизе подкрасться к врагу сзади. Классика. Тактика танков – телепортнуться в гущу врагов, стянуть к себе, застанить копьями, пробить воронами и желательно успеть включить дух мщения чтобы вся пачка врагов двигалась, как в киселе, и ваши сопартийцы-ддшники успели всех разложить. но и Метеор не помешает. Многим не нравится то, что группы набираются рандомно. Конечно, даже самая слабая группа имеет огромное преимущество, если сидит в голосовом чате. Но и тут есть свой секрет. Просто нужно одновременно нажать на заявку. Давайте, раз, два, три, Жмякаем. Потом подождите, пока появится окошко приглашения. Если окошко появилось, то уточняйте голосом, у всех ли разом оно появилось. Да! Если у всех разом, то быстро жмякаем принять и оказываемся на одном поле боя. Или с одной стороны, или с разных. Чаще всего с одной. Я yes, с кофеином. Главное, чтобы мы не были втроем только. Еще раз с вами Луксориус. Если у кого-то окошко появилось, он уточнил в голосовом чате, а окошко появилось не у всех или не разом, то отклоняем предложение и подаем заявку снова. Это, безусловно, даст вам преимущество. Итогом 15-минутного Мочилова станет в среднем 150 очков чести у стороны победителя и 50 очков чести у стороны проигравшего. В скобочках показываются дополнительные очки за бонусы. Бонусов всего 4. Первый за победу плюс 40 очков. Второй за серию убийств плюс 10 очков. Третий за разрушение объектов плюс 10 очков. Дается, если вы добили пушку или колодец. Четвертый за отсутствие смертей, плюс 10 очков. Дается, если вы ни разу за битву не умерли. Таким образом, если позадротить старую крепость хотя бы пару часов в день в хорошо сыгранной команде, вы наберете 1200 очков чести за эти пару часов. Если заняться делом серьезно, часов по пять, то тысяч хонора в день абсолютно реально. Какими темпами ураган, а впоследствии и тайфун не за горами. Удачного вам ПВП. Встретимся на поле боя. Подписывайтесь, ставьте лайк и вступайте в нашу группу ВКонтакте. До свидания!